конкретно версии 1.14. Снапшот носит кодовое название 19W11A и 19W11B. Если последний вносит в игру некоторые косметические, так сказать, изменения, то в 19W11A добавляет достаточно много нового по сравнению с предыдущими версиями снапшота. Итак, давайте же поговорим подробнее о том, что же нового приготовили для нас разработчики. Во-первых, расскажу про элементы меню, в которые были добавлены специальные возможности, функции которых могут быть включены или выключены. Теперь у нас есть опция, которая позволит включить прозрачный фон. Изменение языка в настройках теперь производится только после нажатия кнопки «Готово». Это сделано для того, чтобы при выборе случайно не того языка вы не ждали, пока прогрузится локализация в автоматическом режиме, как это было до этого в прошлых версиях. А только после вашего подтверждения. Мелочь, конечно же, но приятно друзья. Косметические изменения коснулись некоторых блоков таких как стол лучника, который можно теперь сделать из четырех досок и 2 кремния. Толку кузнеца теперь можно создать из четырех досок и двух единиц железных слитков. Деревенские жители их используют как свои рабочие места, но к большому сожалению нам пока для использования они недоступны, так как с ними пока что нет никакого взаимодействия, но это я так понимаю просто недоработка и в будущем это все пофиксит. Колокол теперь можно позвонить выстрелив по нему, например из лука или арбалета отдельного внимания требует переработанная механика тнт взрывчатки теперь при взрыве поврежденные блоки выпадают со стопроцентным шансом а это значит друзья что теперь после случайного взрыва чего-либо все просто разлетится на куски и можно будет без проблем а главное без потерь восстановить разрушенную область после динамита переработанная система обнаружения деревень теперь она основана на кроватях рабочих местах и местах встречи а не на дверях как это было до этого в прошлых версиях еще был добавлен новый узор на флаг глобус и в настоящее время он доступен к получению только через консольные команды через творческий режим а также его можно купить у картографа но только с уровнем торговли мастер давайте поговорим как можно сделать такой флаг для его создания нам потребуется ткацкий станок естественно вот сам узор с глобусом потом любой флаг и краситель как мы видим получается белый флаг и с узором глобус вот так он ребята выглядит во-вторых, в 19 w 11 деревенским жителям прикрутили распорядок дня и теперь они могут ходить на работу или встречаться на главной деревенской площади у деревенского колокола, а по ночам ложатся спать. Каждый житель имеет собственную кровать и собственное рабочее место, ну или пытается их найти, если окажется поблизости и определить, что они никому не принадлежат. Каждая профессия жителя теперь подкрепляется определенным блоком для каждого мастера, который является для него основным рабочим местом. Например, для библиотекаря или котел для картографа. Железные големы появляются при достижении достаточного количества жителей в деревне, а не как раньше, когда количество големов зависело от количества дверей в нашей деревне. И в-третьих, в 19W11A самым важным нововведению станет переработанная система торговли. Основные нововведения коснулись добавления множества новых сделок для каждого типа профессии жителя. Цены сделок теперь зависит от репутации игрока в деревне, ну и в основном от репутации нашего игрока в отношениях с тем или иным жителем, То есть, например, если мы побьем какого-нибудь торговца, то естественно продавать он нам будет гораздо дороже и покупать гораздо дешевле, в то время как остальные нетронутые нашим насилием торговцы будут также продавать по тем же ценам, которые были раньше А потому процесс торговли, к которому мы так привыкли в ранних версиях Тут приобретает совершенно новый уровень И торговать теперь станет гораздо сложнее, но не менее увлекательнее Жители теперь пополняют свои запасы раз в два дня Если у них имеется работа на своем рабочем месте Когда житель работает, это сопровождается характерным э, звуком соответствующей его специальности Пользовательский интерфейс торговли также подвергся изменениям Ну и была переработана система уровней жителей Ну и конечно же не могу упомянуть про те баги, которые наблюдаются при нововведениях. Это например то, что точно до сих пор непонятно, как будут размножаться теперь жители. Ведь даже при всех необходимых условиях, этого, к сожалению, не происходит. То есть у нас есть и колокол, есть и рабочее место, есть и место встречи, но все равно жители не хотят пока размножаться. Я думаю, это просто баг, который попиксит в следующих снапшотах. И еще один баг, связанный с фортпостами разбойников, которые по непонятным причинам не отображаются в игровом мире. При этом места и генерации, конечно же, есть, и проверяется это достаточно легко. Причем сами бандиты при этом есть, второстепенные постройки тоже есть, но нет именно самих постов бандитов. На самом деле изменений конечно же гораздо больше, но обо всех конкретных изменениях вы можете посмотреть на официальном сайте игры или на каких-то сторонних источниках. Я лишь озвучил только самые важные изменения, которые коснулись данного снапшота, друзья.